Синдром живого трупа характерен для людей, которые верят, что они умерли. Синдром вызывается устойчивым стремлением к суициду и непрекращающейся депрессией. Люди с таким диагнозом жалуются на то, что потеряли все, включая имущество и часть или тело целиком. Они полагают, что умерли и существует только их труп. Заблуждение прогрессирует до такой степени, что пациент может заявлять, будто чувствует, как разлагается его тело. Якобы он ощущает запах собственной гниющей плоти и чувствует, как черви поедают его изнутри. Болезнь вампира вызывает боль от солнца. Некоторые люди в этом мире вынуждены принимать чрезвычайные меры, чтобы избежать солнца. Оказавшись под воздействием солнечных лучей, их кожа покрывается пузырями. Многие из них чувствуют боль, кожа начинает гореть. Это напоминает одну из характеристик вампира, поэтому болезнь получила такое название. В английской глубинке отыскали мальчиков с таким наследственным заболеванием. У детей острые, как клыки зубы, и они не любят свет. Расстройство джампинг френчман. Обостренная рефлексия. Основной признак болезни то, что пациенты сильно пугаются, неожиданно увидев что-то или услышав шум. Гораздо больше, чем обычные люди, больной с таким диагнозом тревожится, когда кто-то крадется позади него, начинает кричать, размахивать руками и повторять одни и те же слова. Необходимо много времени для того, чтобы успокоиться. Болезнь была впервые зафиксирована в штате Мэн у французов канадского происхождения. Но люди со странными реакциями были обнаружены также и в других частях мира. Линии Блашко характеризуются странными полосами по всему телу. Линии Блажко очень редки, и анатомия не может объяснить это явление, обнаруженное в 1901 году Альфредом Блажко, немецким дерматологом. Линии Блажко – невидимый рисунок, заложенный в ДНК человека. Много приобретенных и унаследованных болезней кожи или слизистых оболочек появляются в соответствии с заложенной в ДНК информацией. Симптом данной болезни – появление видимых полос на человеческом теле. Аллатриофагия характеризуется употреблением несъедобных веществ. Люди, страдающие от болезни пика, имеют устойчивое убеждение в необходимости употреблять в пищу различные типы непродовольственных веществ, включая бумагу, грязь, клей и глину. Эксперты здоровья не нашли реальную причину ни способов лечения этой болезни. Хотя информация, что это может быть связано с дефицитом минералов, появилась достаточно давно. Синдром Алисы в стране чудес характеризуется искаженным восприятием времени, места и собственного тела. Синдром Алисы в стране чудес, или микропсии, является высоко дезориентированным неврологическим состоянием, которое затрагивает человеческое визуальное восприятие. Страдающие от этой болезни люди видят людей, животных, части людей и неодушевленных объектов существенно меньшими, чем они являются в действительности. Наиболее часто воспринимаемый объект кажется далеко стоящим. Например, автомобиль с нормальными размерами может показаться маленькой игрушкой, а любимая собака будет размером с мышь. Синдром синей кожи или акантокератодермия – синие люди. В течение 1960-х большое семейство синих людей проживало в холмах штата Кентукки около Траблсам Крик. Они были известны как «синие фьюгейты». Многие из них никогда ничем серьезным не болели и, несмотря на наличие синей кожи, некоторые из них доживали до 80 лет. Эта черта передается от поколения к поколению. Люди с таким диагнозом имеют синюю или цвета индиго, сливовую или почти фиолетовую кожу. Гипертрихоз или синдром оборотня характеризуется чрезмерным оволосением. У маленьких детей, страдающих от этой болезни, вырастают длинные темные волосы на лице – Болезнь называется волчьим синдромом, потому что люди напоминают чрезмерными волосами волков, только без острых зубов и когтей. Синдром может охватить различные части тела и проявляться в различной степени. Слоновья болезнь – чрезвычайно увеличенные части тела. Исследователи обнаружили, что личинки паразитических червей семейства филариодия, вызывающих слоновью болезнь у людей, живут в организме оленей – Теперь ученые могут изучить, как предотвратить распространение этого паразита. Если попытки установить размножение этого червя в организме северного оленя увенчаются успехом, ученые получат информацию, которую можно использовать для предотвращения слоновьей болезни у людей. От этой болезни страдает 120 миллионов людей во всем мире. Прогерия – синдром Гетчинсона-Гилфорда. Дети выглядят 90-летними стариками. Прогерия вызвана одним крошечным дефектом в генетическом коде ребенка. Эта болезнь имеет практически непредотвратимые и пагубные последствия. Большинство детей, рожденных с этой болезнью, умрет к 13 годам. Поскольку в их теле ускорен процесс старения, физические признаки взрослого человека развиваются очень быстро. Они приобретают преждевременную плешивость, утончаются кости, развивается артрит и заболевания сердца. Прогирея встречается чрезвычайно редко, замечено у 48 человек во всем мире. Однако есть одно семейство, в котором пять детей имеют данный диагноз. Произошло страшное убийство. Судили двоих. Суд присяжных признал одного из обвиняемых виновным, а другого невиновным. В заключительной речи судья обратился к тому, кто был признан виновным, и сказал, «Это самое удивительное дело из всех, которое мне приходилось разбирать». Хотя ваша вина, безусловно, установлена, по закону я должен выпустить вас на свободу. Как объяснить это загадочное выступление судьи?